К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески локируют, крайне негативно влияет на обстановку во всей стране, во всем нашем государстве. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению. Даже не потому, что не можем продвинуться в каких-то там рай-центрах и за, за зиму не смогли отбросить врага даже на 10 километров от Донецка. И даже не потому, что оставили Херсон, откатились из Харьковской области, отошли из-под Киева, а потому, что мы влезли в длительную затяжную войну, в которой наша экономика оказалась совершенно не готова. В принципе, к ней оказалась не готова и армия, и политическая система, и персонально большая часть государственных чиновников и руководителей. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись, просто молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Да.